на пик фурманова время 8 утра немножко проспали, мало спим вот такой вот ритм тяжело ну ладно я думаю все будет хорошо отправляемся на пик фурманова посмотрим что да как погода неизвестна в горах получится не получится ну поедем на разведку посмотрим в городе солнечно тепло градусов 15-20 по ощущениям в горах неизвестно яндекс показывает что идет дождь на Толгарском перевале минус 2 минус 4 но будем смотреть как всегда, тем же составом Владимир, Виктория Едем? Да, едем Ну, как обычно, начинаем искать самокаты Не изменяем Мы хотели пойти вчера, но вчера не смогли Потому что вроде как Были какие-то непогоды и так далее Ну, а вроде и не было Короче, посмотрим Нужна стояночка Что, велики берем? Или самокаты? Нет, ну, вот моя тачка Погнали, ребята. You grow harder, и все, ребят, припарковали мы наши самокаты. В общем, все как прежде. Большинство туристических маршрутов начинается с Мидео. С конечной. Либо не доезжая немного до Мидео. А туда нас доставляет как раз таки 12-я Поэтому мы опять здесь. Wake up Немножко мы, конечно, лоханулись опоздали. Съели время смысл того, чтобы встали В 7 утра Немножко Был с, сожран ну, с самокатами, светофорами и автобусами. Ну ладно, ладно. А, Вика говорит, уже тяжело. Либо обогнать, либо отстать. Конечно, отстать. Ну все. Что-то мы уже устали. Сегодня 23 сентября 2022 года. Забыл просто напомнить. Вообще прекрасная такая осень. Ну еще прям не такая, прям желтая, желтая, горящая но краски осенние. Я сколько вот примерно по ощущениям? градусов 17, да? Да, где-то да, не, не холодно. Если да. дойдем до пика, то там, наверное, будет 10 градусов, да? Не, ну я, я тогда, да. Нет, ну там, наверное, 8, наверное. Целых. на Яндекс карте смотрели, и там типа минус 3, минус 5, и снежок лежит. Да. ну ничего, ничего. Справимся. Друзья, стартуем, вот у нас начало маршрута, Я сказал, отсюда. Стартуем. отсюда приблизительно нам идти 4,5-5 часов. Стартуем! У меня в джип в Москве. Видите, что, что кислород делает с людьми. Поехали! Он, он махнул рукой и сказал поехали. А мы сейчас в другом культурном городе. Давай, ну, в общем, началось. Смотрите какие виды, просто супер, воздух, просто чистишь. Высота 1700. Идем дальше. На маршруте мало людей. Я помню мы поднимались, когда на ну Но там было как будто в метро в час пик. Рарка. Что встали? А... Переодевалки? Переодевалки. Виды. Виды прям. Вот туда так смотришь. Вообще. Много зон таких, да, для покушать, для отдыха. Расскажи историю, почему ты не дошел. С двумя девушками. Будущей женой. И с ее подругой. И они устали. И мы вышли поздно. Примерно как сейчас. <смех> Возможно, мы тоже не дойдем. <смех> <смех> так что. Но у тебя да. осталось это? Незакрытая? Незакрытая, да, осталась галочка. Я даже это расстроился очень сильно. Что у меня была цель, цели, я ее не до... достиг. Не достиг. Да. Но сегодня мы достигнем всех целей. Такая вот поверхность дороги. То лошадка какая-то встретится. То вон ослик стоит. Видно вам, видно? поближе подойди. Вот он. Ослик. Ослинок. Маленький, ну. Маленький, ну, поменьше, конечно. Пойдём. Ты чё один здесь? Может ты потерялся? Может он пить хочет. А что мы дадим тебе ослик? Ну и да моя ослица маленькая. Маленькая ослица ушастая гладиться надо сосликом, да какой маленький какой хорошенький нет, нет. какой ты вкусный поди дружочек нет, нет, нет. да нет конечно я шучу дружочек погладить его надо два осла, как ли? а вон они там пазды А, пойдемте пойдем с нами пойдем классно родную душу встретил <смех> вон посмотрите, в коняшке пасутся классно идем вообще виды потрясающие я бы сказал, что красивее чем драйляу вот тот та дорога она другая где-то много людей где-то этих сцепенями просто идешь один и вот и вот вот если бы он с нами пошел, было бы круче, где-то помочь нам, маршрут подсказать, где-то подвести, где-то подвести, эксплуатация Но нельзя, нельзя, каждая сильная жизнь важна Это был камушек в огород опа Дикий стрип. Слишком мокрая без ней лучше? Ты уже был на этом канале обнаженный. А, когда это... Когда купался Пану. в ледовитом водопаде. Ох, как высоко. Вот туда скатился и до свидания. Метров 30, да? 20-30 метров. Жуть. Ну, 20, Тут камешки, конечно, все каменистая, такая, скалистая. Местность. Почему ну, я на твоем канале всегда раздеваюсь? Ну потому что ты скрытый экспедиционист. Все начинали так. Потом регистрируюсь на других. Второй раз ты снимаешь. И мне ну такой ты человек вот такие поверхности ну 2000 вроде осталось тысяча. вроде мало но это так кажется потому что она под таким вот наклоном вот там ущелье такое с речкой, горно. Интересные, конечно, виды. Фу. Идет Виктория. Наша победа. И Вадим. И Вадим. Не наша победа. Главное не торопиться. Потому что можно отступиться. Быстро выдохнуться. И ты так-то дышишь. Темп, темп держать надо. Темп. Мы опять опередим график. Если четырех поднимемся за три. Вот Еще не пик. Но для тебя может это пик. Вот есть такие участочки. Ну, конечно, можно тут обойти, но есть вот прям вот, прям вот-вот-вот. Так что Какая бы ни была высота, нужно быть всегда очень внимательным, сконцентрированным. Ну и, конечно, уважать горы. Уважать и почитать. Не обязательно разбираться на Эверест, чтобы погибнуть или пораниться, или еще что-то. Поэтому всегда стопроцентная концентрация. А, а как раз таки виды подобные, красоты, они расслабляются, отвлекают, люди теряют бдительность. Нужно серьезно относиться к любой высоте. Неважно. важно. На полторы тысячи, на две, на три, на пять. Это горы. Они достойны уважения и любят, когда их почитают. Что здесь ты никто. Да, ты здесь в гостях. Тебя пустили посмотреть. Вот смотри. Конечно. Можно. Я говорю, неважно какая высота. Да. Всегда нужно быть внимательным. Мы сейчас каждый год если будем ходить, на разные туристические машины. Потихоньку покупайте себе и пикировку, более-менее подходящую для пиков. Да, да, да. Палаточку, может, даже с ночевой Палочки. Палочки. И с каждым годом все выше и выше. но на Евереса я не пойду. Ну, у нас нет денег столько. Да. Это ну, первое, первое, что нас останавливает Нет, все равно безопасно, отличная безопасность останавливает. На пятерочку можно сходить. На шестерочку можно сходить. Ну, на 8 восемьсот, да. это очень жёстко. Да, пока бы хотя бы, ну как хотя бы, из, из такого, серьезного, Он еще вот тут хватит у нас, Алматинской области. Алмате. Вот он. Да. Ой, мама дорогая. У нас еще есть Толгарский этот, Пик Толгар Там много пиков Которые серьезные уже. Тут всю жизнь можно по мы два месяца назад поднимались На зеленое если падбище. Ты, если ты весной приедешь Мы пойдем уже по другому маршруту Отрываем попы Берем билет до Алматы Ну я тем, кто в Казахстане живет Но и не в Казахстане И шуруем это все не так дорого. Ну то есть, если ты живешь. Если живешь в Казахстане, на ну, вот с севера, билет стоит у нас 9 тысяч Ченги, это порядка 20 долларов. Это купе, да. Гостиница или квартира, волмать. 10-15 тысяч в сутки. Вот, на трое суток, на двое. Ну и покушать. Тут каждый сам для себя решает. Вход сюда бесплатный, конечно. Только на автобус. автобус. Перекусить, попить, снеки. Да, спички, нож, нож веревочка. Какие-то медикаменты такие первичные. Аптечка. Аптечка, да. Бинтик. от головы, перекись. перекись. Бинтик. Бинтик. Салфеточки. Великопластырь. Великопластырь. Влажные салфеточки. Ну и Все. И корм для медведя. Возможно, на шаты. Если кому-то плохо, так что понюхать. Смотрите. Горный. Горный шиповник. Шиповничек. Сладкий. Ммм. Какой вкусный. Сладенький такой. Он должен немножко забродивший. Фух, не вставила бы. Костерчик разводишь, палаточку ставишь, чай завариваешь, шиповника. Там малина растет еще, малины нарвал, шиповник. Ай, классно. Это все благодаря моей бабушке. Привет, бабуля. Всем бабулям привет, Всем нашим бабуля, бабулям привет. и родителям. Что? Вот новая серия. Вот указатели. Ну пойдемте посмотрим. Фурманова. вот у нас наши, на качели 1700, Фурманово полтора километра, панорама 4500, но тропа идет по хребту, вот если там указатель желтенький, если кому видно, и вот так хребет, хребет, хребет подожди, хребет. мы сейчас куда, мы сейчас налево? Нет, мы от этого указателя, мы не туда идем, ну вот нам показывают туда, мы пойдем по ущелью, по другому маршруту, мы будем спускаться по этому маршруту а -а -а. уже, по хребту, а подниматься мы будем по ущелью. Понятно. Мало кто ходит по ущелью, в основном все ходят по хребту. Вот молочка можно к чаю надоить. Она уже двойная. Видно, видно. такие есть, как их назвать-то, палаточки, беседки вот на подъеме, можно отдохнуть, посидеть, есть вот такие открытые, обычные лавочки-скамейки со столиками покушать можно, вот такие есть, все это вот с этим видом, и закрытые, тоже все это бесплатно, Но вот такие закрытые, они могут спасти от дождя там и так далее, вот еще... Ну, конечно, они не везде встречаются, но на каких-то участках. Вот. Небольшой привал у нас на высоте 2300 метров. Устали просто орехи и сахар. Вот, водички. Перекусим немного и пойдем дальше, потому что ножки дрожат, ножки трясутся, ножкам больно, ножки хотят кушать. Вот Ты за себя говори. Ага, и точить себе. Перекусим и пойдем. У меня тоже снег съел. А у меня орешки. Потому что я выбираю здоровый образ жизни. Давай ага. наверху сожрать снег. Прекрасно. Ну все. Перекусили. Поехали дальше. 4 километра осталось. Хотелось бы просто сидеть и кушать, там, не знаю, наслаждаться, ну, на тонный подъем, чтобы идти, идти, идти. Опять же, отдыхали мы 10 минут, но сделали три шага и та же усталость, поэтому лучше уж не отдыхать. Еще и связь есть, и интернет, 4G. По дороге шиповник жиров. Набрал шиповника. За водичкой горный сбегал, костер развел вот здесь в специальном месте. Только в специальных местах. Вот дождь Не, если котелок взял с собой. Чай попил, дальше пошел. Вот есть у нас Рожик хороший. Коровий. О, в клави. подъемчик очень крутой угол очень очень тяжело немного опасно даже Может, что тут можно свалиться в сторону проверять надо камешки все же чем на них вставать ветер такой ледяной да, достаточно сложно. Один из самых сложных участков, да? Маршрута этого. Ой-ой-ой. Опять же. У меня еще и камера в одной руке. Мне немного тяжелее, чем ребятам. Тупо легче должно быть. А нет. Все то же самое. Красно, но красиво. На вопрос, зачем? Я не могу ответить, зачем. Потому что это Алмата. Пять ли видно, наверное, но глазом видно. Вадимка вроде близко, а ногу прохим далеко. Прохим угол обзора. А там вдалеке вообще Алматеушечка. Город Алматы. Тяжело. Сложный путь? Очень. Очень сложный путь. Ну да, так пойдет. Я даже не знаю, куда нам идти. Нам идти вон туда. Через вот этот лес с левой а. стороны. А -а -а. Красивые краски, конечно. 12457. Вот этот... Плохо видно отсюда на широком а угле. Какой-то Здесь что? вот этот мох. Мох, мох. мох, мох. Зеленый, зеленый. Как в сказке, да? Ага. Как вот Хобби ты смотрел как будто вот такой такие цвета классные конечно глаз радуется все красиво деревья ущелье солнышко чуть-чуть продувает ущелье но в целом хорошо спатьнице снимал второй подбородок будет видимо. да да да направо через чащу вот эту Через лес. О, Какие-то мушки летают, но вряд ли видно через GoPro. Такая проху. Вот. Подъем такой. Димки Ройзу, привет. Спасибо за проху. Спасибо, что дал поснимать. Подъем. Ой. Все. Выключаюсь. Ой, порой так трудно, что прям думаешь, что мо ⁇ может, назад. Не знаю, какие дыхания тут открываются, но вроде и со спортом мы не на вы, как говорится. Но все равно, но все равно. Высота. Есть высота. Абсолютно другой содержание кислорода. Свежий воздух. Вот эти спуски, подъемы. Портзал дает, конечно, дает, я уже в том видео в прошлом говорил, что минимальная подготовка необходима для преодоления вот этих вот трудностей, для подобного рода хайкингов, поэтому, но даже с ней, по-моему, тяжело. Дальше путь лежит через лес, О, я скажу вам, угол тут вообще какой-то нереальный. Как его показать, я не знаю Этот угол Ну во, во, во, во Как раз по дереву понятно Вот горизонт у нас И вот дерево лежит И вот он такой угол наверх Тенистый, холодный Хвойный лес Ой-ой-ой Ребяточки Тут уголок, я вам скажу Фу. Попробуем что Так, мы заблудились, да? Ну, чуть -чуть Сошли чуть -чуть. с маршрута. Ну я так, я уже почти не помню. Да, ребят, кстати, туристический маршрут он вот там по хребту идет. У нас не туристический маршрут. Ну редко кто ходит. Редко есть, кто ходит, да. По указателям, по указателям, там вот на хребту. Да. По хребту ходить. А мы сейчас дойдем до определенной высоты. Повернем, повернем на хребет А, а пока мы идем, а пока по, идем по ущелью По ущелью вдоль речки вот Водичка шла Теперь через, лес. Теперь через лес Очень трудный подъем Вот такой угол Фух. Ну идем дальше Во-первых, чтобы интересно было Подняться по одному маршруту А спуститься по другому Ну в моем случае так интереснее чем Подниматься по одному и тому же маршруту и опять спускаться. Ну да, да. И деревья красивые лежат большую, все, прям с корнями вот выло вырванные. Интересно. Вот там виднеется пик. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот он, пик. Пик форма. Еще идти, идти. Ужас. От угла к углу не легче называется дерево Ага сейчас Думаешь сейчас будет легче Ага Нет, все только хуже 40 градусов это же Наша тема Да вот по елкам видно Посмотрите 40 градусов и 0,5 да? И никуда не пойдем да, действительно. Лучше всего угол видно вот так, по, по деревьям. Ну, поползли, что делать -то? Не знаю, что видно. Наверное, видно. Ой-ой-ой. Какой-то дикий кошмар. Вы что, издеваетесь, что ли? Еще что ли круче? ё -моё. Ой-ой-ой, вон кто кидается в меня. Да, мы ответим им какахами, коровами. Ой-ой-ой. Вот так вот. Ну что, очередной привал. Минут на 10. Слишком круто. Нет, ну мы. Мы отдохнули, типа что дома мы почти... Долго шел. Долго шел слишком. Ну вы идите. Я отдохну. Даже без ты сказал. Даже Конечно. На камеру. Я вообще не матерюсь никогда. Смотрите, Алматы Ну я не видно на GoPro, ну на теле как-то будет видно. Не факт. не факт. Опять идем по какому-то хребту. Вот такие тут булыжники гигантские отлечка там речка там далеко алмазы ну здорово тут такое уже вот хотя вот зелено и не зелено и булыжники и какие-то обрывы и речки интересно интересная местность от этого иметь <смех> трудно. Но мы видим уже пик. Правда, до него, наверное, еще долго идти. Перекусываем потихоньку орешками, да водой. Минут так по 5 сидим. Снова идем. Такое дерево, смотрите. Классно, да? Ну не знаю. Итак. <сülüyor> <сülüyor> Это очень смешно было. Я хотел сказать, что кислород, уровень кислорода вот здесь. Короче, голова кружится. Мы имеем 2779 метров. Поэтому мы устаем, как собаки, буквально пройдя 3 метра, отдыхаешь 15 минут, делаешь два шага и снова. Кровь не успевает обогащаться кислородом, воздух разряженный. Помогает лишь. Убери, блядь. Придурок, блядь. Убери. Да, да. Ой, бля. Да. Этому человеку 37 лет. Он китается в горах. Фух, какашки. Да хватит, бля. Да. Попал. Всё, попал, молодец. Успокоился. Фу. Ой, ты это так сделаешь на пике. Да вот он пик, что ему вот он пик. Фу. Туда дальше, дальше маршрут можно сделать, пройти через пик Форманова, панорама, выйти на Шибулак, Талгар, туда, да, вроде бы, и спуститься с Шебулака на Медео. Ну а дошли мы или нет, узнаете в следующей серии. Спасибо за просмотр. Давайте, подписывайтесь, впереди много интересного, помогайте мне немножко своими лайками, комментами, и негативными в том числе, если в чем-то ошиблись, комментируйте, подсказывайте. Ну, я правда делаю это для близких, для друзей, ну и для тех, кому это интересно. В общем, спасибо, ну и ждите следующий выпуск, в котором мы, видимо, дойдем, может и нет. Спасибо большое.